Блаженный, непорочный, на путях своих соблюдающий закон Господень, Блаженный, познающий откровение Его, всем сердцем ищут они Его, Ибо те, кто не творит беззаконий, путями уходят. Ты соповедал крепко хранить заповеди Твои, Да будут правыми пути Мои, и сохраню повеления Твои, Тогда не постыжусь я, обзирая на заповеди Твои, Прославлю Тебя в правде сердце моего, когда постигну праведные суды Твои. Повеления Твои сохраню, не оставляй меня, как исправит юноше путь свой, когда сохранит он слова Твои. Всем сердцем моим искал я Тебя, не отстрани меня от заповедей Твоих. В сердце моем сберег я слова Твои, да не согрешу пред Тобой. Благословен Ты, Господи, научи меня повелениям Твоим. Устами моими возвещал я, изреченный устами Твоими. На пути откровений Твоих услаждался я, словно великим богатством. О заповедях Твоих размышлять буду и уразумею пути Твои. По Твоим научусь, не забуду слов Твоих. Воздай должное мне, рабу Твоему, даруй мне жизни сохраню слова Твои. Отверзи очи мои и уразумею чудеса, явленные законом Твоим. Пришлес я на земле, не скрой от меня заповеди Твоих. Отрадно душе моей внимать судам Твоим во всякое время. Наказал Ты гордых, проклятых, уклоняющихся от заповедей Твоих. Сними с меня позоры, и унижение, ибо искал я откровений Твоих, ибо собрались князья, на меня клеветали, рад же Твой размышлял о повелениях Твоих, ибо откровения Твоих по мне, и советниками моими стали повеления Твои. Поникла душа моя, возврати мне жизнь словом Твоим, пути мои возвестил я Тебе и услышал Ты меня». Научи меня повелением Твоим, дай уразуметь мне путь повелений Твоих, размышлять буду о чудесах Твоих. Впала в дремоту душа моя от уныния, утверди меня в словах Твоих. Удали от меня пути неправды и по закону Твоему помилуй меня. Путь истины избрал я и судов Твоих не забыл. Припал я к откровениям Твоим, Господи, и не посрами меня. Путем заповедей Твоих ходил я, когда расширил Ты душу мою. Сделай законом для меня, Господи, путь повелений Твоих, и буду вечно искать его. Вразуми меня, да познаю закон Твой, и сохраню его в сердце моем. Наставь меня на стезю заповедей Твоих, ибо она желанна мне. Склони сердце мое к откровениям Твоим, а не к наживе неправедной. Отврати очи мои, дабы не узреть мне суеты. На пути Твоем даруй мне жизнь. Дай работу Твоему принять Слово Твое со страхом. Сними с меня поношение, о котором я помышляю, ибо суды Твои благи. Возжелал я заповеди Твоих, правды Твоей, даруй мне жизнь. И да не зайдет на меня милость Твоя, Господи, и буду спасен по Слову Твоему и дам ответ тем, кто порочит меня, ибо я уповаю на слова твои. И не отними слов правды от уст моих, ибо я на суды твои уповаю, и сохраню навсегда закон твой на вечные времена. Просторно стало сердцу моему, ибо искал я заповедей твоих, и говорил я об откровениях твоих пред царями, и не смущался, и поучался заповедям Твоим, которые возлюбил. И простирал я руки мои к заповедям Твоим, которые возлюбил, и углублялся в повеления Твои. Дай мне, работу Твоему, помнить слова Твои, на которые Ты велел мне уповать. Утешило это меня в унижении моем, ибо Слово Твое вернуло мне жизнь. Гордо и дерзостно попирали закон но не уклонился я от закона Твоего. Вспоминал я суды Твои от века, Господи, и утешался. Печаль объяла меня при виде грешников, отвергающих закон Твой. Воспевал я повеления Твои во время странствия моего. Вспоминал я в ночи имя Твое, Господи, и хранил закон Твой. Был он в сердце моем, ибо я искал повелений Твоих. Ведом Тебе удел мой, Господи, Сказал я, сохраню закон Твой. Помолился я пред лицом Твоим, Всем сердцем моим, Помилуй меня по слову Твоему. Помыслил я о путях Твоих И вновь направил стопы мои К откровениям Твоим. Приготовился я и не смутился, Сохраняя заповеди Твои. Сети грешников опутали меня, но я закона Твоего не забыл, в полночь вставал я прославлять Тебя за правые суды Твои, друг я всем боящимся Тебя и хранящим заповеди Твои, милости Твои, Господи, исполнена земля, повелением Твоим научи меня. Благо сотворил Ты рабу Твоему, Господи, по слову Твоему, милосердию, покорности и разумению научи меня. Ибо верю заповедям Твоим. Да коли не испытал я унижений, я согрешал, Но ныне храню Слово Твое. Благ Ты, Господи, и по благости Твоей Научи меня повелением Твоим. Умножилась и восстала на меня неправда людей гордых. Я же всем сердцем моим познавать буду заповеди Твои. Отвердела, будто сыр сердце у них, я же закону твоему поучаюсь, благо мне, что смирил ты меня, да научусь повелением Твоим, благ мне, закону из Твоих дороже Он многого множества золота и серебра. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресную во веки веку Аминь.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 Руки Твои сотворили меня и создали меня. Вразуми меня и научусь заповедям Твоим. Боящиеся Тебя увидят меня и возвеселятся, ибо я на слова Твои уповал. Уразумел я, Господи, что праведны Суды Твои, воистину смирил Ты меня. Да осенит меня милость Твоя, да утешит меня по слову Твоему, что сказал Ты рабу Твоему. Да не зайдут на меня щедрота Твои жив буду, ибо закон Твой наставляет меня. Да постыдятся гордые, ибо они неправедны и беззаконно поступали со мной. Я же размышлять буду о заповедях Твоих. Да направят меня на путь Твой, боящиеся Тебя и познавшие откровения Твои. Да будет сердце мое непорочно хранить повеления Твои, не буду я посрамлен. Изнемогает душа моя, ожидая от Тебя спасения, на слова Твои уповал. Изнемогли очи мои в ожидании слова Твоего, когда утешишь Ты меня, ибо стал я точно мех, скованный морозом, но повелений Твоих не забыл. Много ли дней жизни остается рабу Твоему, когда рассудишь Ты меня с гонителями моими, Поведали мне беззаконники измышления свои, но далеки они от закона Твоего, Господи. Все заповеди Твои истина неправедно гонят меня, помоги мне. Едва не погубили меня на земле, но не оставил я заповедей Твоих. По милости Твоей верни мне жизнь не сохраню откровения уст Твоих. Во веки, Господи, Слово Твое пребывает на небесах. Из рода в род неизменная истина Твоя, сотворил Ты землю и существует она. Как заповедал Ты, наступает день, ибо все в мире подвластно Тебе. Если бы не соблюдал я закона Твоего, постигла бы меня гибель в унижении моем. Вовеки не забуду повелений Твоих, ибо они даровали мне жизнь. Я твой спаси меня, ибо я ищу повелений Твоих. Стерегли меня грешники, задумав погубить меня, но я Откровение Твои уразумел. Увидел я, что всему приходит конец, но бесконечно широка заповедь Твоя. Как возлюбил я закон Твой, Господи, всяк день он наставляет меня. Умудрил Ты меня больше, чем врагов моих, заповедью Твоею и навеки она моя. Вразумился я больше учителей моих, ибо откровения Твои наставляют меня. Вразумился я больше старцев, ибо ищу заповедей Твоих. От всякого пути греховного удалился я, да сохраню слова Твои. От судов Твоих я не уклонился, ибо даровал Ты мне закон. Как сладкие в гортании мои слова Твои, они а слаще меда в устах моих. Заповедями Твоими вразумился я и возненавидел всяк путь неправды. Светильник стопа моим закон, Твой свет его на путях моих. Поклялся я неизменно хранить суды правды Твоей. Смирился я глубоко, Господи, даруй мне жизнь словом Твоим. Прими, Господи, обеты, что по доброй воле произнес я устами моими и судам Твоим, учи меня. Душа моя в руках Твоих навеки, я закона Твоего не забыл. Расставили грешники сети мне, но не изменил я заповедям Твоим. Навеки унаследовал я откровения Твои, ибо не радость сердца моего. Возжелал я в сердце моем исполнять вовеки повеления Твои, да наградишь Ты меня. Беззаконных я возненавидел, закон же Твой возлюбил. Ты податель помощи, заступник мой, на слова Твои уповаю. Отойдите от меня, люди лукавые, познавать буду заповеди Бога моего. Защити меня словом Твоим, а жив буду, и не посрами меня в надежде моей. Помоги мне, я обрету спасение, и буду повелением Твоим. Унизил Ты нарушающих повеления Твои, ибо неправедны помыслы их. Нарушителями воли Твоей признал я всех грешников на земле, и вот возлюбил я откровение Твои, дай мне всегда страшиться Тебя, Господи, ибо грозит мне суд Твой. Рассудил я и поступил по правде, не предай меня оскорбителям моим, прими раба Твоего, для блага и вода не клевещут на меня гордые, очи мои из не могли, ожидать спасения слова правды Твоей. Поступи с Твоим рабом по милости Твоей и по Твоим научи меня. Раб я Твой, вразуми меня и познаю откровения Твои. Пришло время Тебе, Господи, я ведь силу Твою попрали закон Твой. И вот возлюбил я заповеди Твои больше золота и топаза и устремлялся ко всем заповедям Твоим, всяк путь неправды возненавидел. Дивные откровения Твои познает их душа моя. Явленные в Писании слова Твои просвещают и вразумляют младенцев. Я отверз в молитве уста мои воспрянул духом, ибо заповеди Твоих возжелал. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. И ныне и веки веков, Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Божий.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 Как судишь Ты, милостиво, любящих имя Твое? Стопы мои направь словом Твоим, и да не овладеет мною беззаконие. Избавь меня от клеветы человеческой и сохраню заповеди Твои. Сиянием лица Твоего озари раба Твоего и научи меня повелением Твоим. Потоки слез изливают очи мои, ибо не сохранил я Закона Твоего. Праведен Ты, Господи, и правы суды Твои. Заповедал Ты правду в откровениях Твоих и полноту истины Твоей. Истомился я, стремясь к Тебе, ибо враги мои слова Твои забыли. Пламенно слово Твое и раб Твой возлюбил его. Я самый юный унижен я, но повелений Твоих не забыл. Правда твоя, правда во веки, закон твой истина. Беды и скорби овладели мной, но заповеди твоих поучения мне. Правда вечное откровения твои, вразуми меня и жив буду. Возвал я всем сердцем моим, услышь меня, Господи, повелений твоих ищу. Возвал я к тебе, спаси меня и сохраню откровения твои. Встал я до зари возвал к Тебе на слова Твою поваю, Встретили утро очи мои, да словам Твоим. Зов мой слышь, Господи, по милости Твоей, Судом Твоим правым даруй мне жизнь, приблизились гонители мои беззаконные, от закона Твоего отступили они. Близок Ты нам, Господи, все пути Твои истинно. С давних пор познал я из откровений Твоих, что на навеки даровал Ты их. Возри на унижение мое, избавь меня, ибо я закона Твоего не забыл. Рассуди тяжбу мою, избавь меня, по слову Твоему даруй мне жизнь. Далеки грешники о спасения, ибо не искали они повелений Твоих. Велики щедроты твои, Господи, судом твоим даруй мне жизнь. Много у меня гонителей, угнетателей, но откровений твоих не оставил я. Видел я неразумных и сокрушался, ибо не сохранили они слов твоих. Возри, как возлюбил я заповеди Твои. Господи, по милости твоей даруй мне жизнь. Основа слов Твоих – истина и вечны суды правды Твоей. Князья преследовали меня без вины моей, но слов Твоих устрашилось сердце мое. Возрадовался я о словах Твоих, точно обрел богатство великое. Неправду возненавидел я и возгнушался ею, а закон Твой возлюбил. Всяк день семикратно восхвалял я Тебя за праведные суды Твои. Великий мир осеняет любящих закон Твой, и не страшны им соблазны. Ждал я, что Ты даруешь мне спасение, Господи, и заповеди Твои возлюбил. Хранит душа моя откровения Твои, и крепко возлюбила их. Я храню заповеди Твои откровения Твои, Ибо все пути мои пред Тобою, Господи. Да вознесется к Тебе моление мое, Господи, по слову Твоему вразуми меня. Да вознесется прошение мое к Тебе, Господи, по слову Твоему избавь меня. И зальется из уст моих песнопения, когда научишь Ты меня поведением Твоим. Возгласит язык мой слова Твои, ибо заповеди Твои правда. Да спасет меня рука Твоя, ибо я заповеди Твои возлюбил. Желал я, чтобы Ты спас меня, Господи, и закон Твой получает меня. Жива будет душа моя и восхвалит Тебя, и Твой суд оправдает меня. Блуждаю, словно овца потерявшаяся, но Ты найдешь раба Твоего, ибо я заповеди Твоих не забыл.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 Як у Твоей есть царство и сила и слава отца и сына и Святого духа ныне, и присно и во веки веков, Аминь. Согреших к Тебе спаси, яко блудный сын. Прими мя отчекающегося и помилуй мя, Боже. Славу отцу и сыну и святому духу. Зову к Тебе Христе спасием и таревым глазом, Очисти мя, якоже оного и помилуй мя, Боже. И ныне, и пресно, и во веки веков Аминь. Богородицы, непрестремя, требующая заступление Твоего, на тебя бопова душа моя, и помилуй мяг, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.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 исторгнена убо преступлением Твоих заповедей, паки на лучшее воссоздавай Его во Христе Твоем, и возведы на небеса, благодарю тебя, яку умножил и нам невеличие Твое, и не предал и си врагом моим в конец, исторгнуть имя, ищущим в пропасть Адову, Неже оставил мейси погибнуть и со беззаконией моими. Ныне убо много милости, вилюбо блаже Господи, не хватяй смерти грешного на обращение, ожидая и приемляй. и Иже низверженное исправляй, сокрушенное исцеляяй. Обрати меня к покаянию и низверженного исправи, и сокрушенного исцели. Помяни твоя щедроты, я от века твою непостижимую благость, и моя безмерная забуде беззаконие, Я же делом и словом и мыслью соверших. Разреши ослепление сердца моего, И дашь мне слезу умиленья на очищение скверной мысли моей я. Услыши, Господи, вон ми человеколюбче, Очисти благоутробнее от мучительства во мне царствующих страстей, Укаянную мою душу освободи, И ни к тому досодержит меня грех, Нежеда воз на нами боритель демон ниже к своему хотению доведет меня, Но державную твоей рукой Его владычество и мя ты царствуй во мне благие человеколюбивый Господи. И всего твоего бытия, жить и мне прочее по твоей благоволи и воли И подождь ми неизреченную благостью сердца очищение, Уст хранения, правоту деяний, мудрование смиренное, мир помыслов, тишину душевных моих сил, радость и духовную, любовь истинную, долготерпение, благость, кротость, веру нелицемерную, воздержание обдержательное, и всех мя благих плодов исполни дарованием святаго твоего духа. Не возведи меня в преполовение дни моих, ниже неисправленную и ни неготову душу мою восхитиши, но соверши меня твоим совершенством, и так, о настоящего жития, изведи, якода невозбранно прошед начало и власти тьмы, твоею благодатью зрю я, аз твои я славы, доброту неизреченную со всеми святыми твоими. В них же освятись и прославися, всечестное великолепое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и и во веки веков. Аминь.